Подписывайтесь на наш канал ЕМСИ Украина и будете в курсе самых свежих новостей и актуальной информации не только об экстренной медицине. Для этого вам необходимо авторизироваться на видео YouTube и подписаться на наш канал ЕМСИ Украина. Рады вам сообщить о том, что у канала появился свой уникальный адрес ЕМСИ Украина 1. Теперь наш канал найти очень просто. Смотрите ссылку на экране. Накануне реформы здравоохранения Украины. Или о чем молчит МОС. Исполняющая обязанности министра здравоохранения госпожа Улиана Супрун собирается позаимствовать так называемую британскую модель медицины и внедрить ее в Украине. Давайте разберемся в том, что же нас ждет по словам его министра. К тому же британское здравоохранение сегодня находится не в самом идеальном состоянии, и само нуждается в реформировании. Главная проблема всех стран и Британии отнюдь не исключение, заключается в отсутствии достаточного количества врачей, а потому попасть на прием к врачу крайне трудно. В Великобритании сегодня существует такое понятие как «лист ожиданий». Это когда очередь на прием или на операцию растянута на несколько месяцев, а в некоторых случаях и несколько лет. Поэтому, это ожидание не могло не отразиться на работе парамедиков. У них существенно увеличилось количество вызовов к хронически больным с обострениями. В Британии существует два вида финансирования медицинского обслуживания – частный и государственный. Государственный, как вы уже догадались, бесплатный. Также существует множество государственных программ, по нашим субсидиям, которые частично возвращают больному примерно 20% расходов на лечение, в том числе и на приобретение медикаментов. Компенсацию расходов на лечение получает именно больной, а не облздоров, больница или аптека. В такой системе рембурсации возможность хищения этих денег отпадает. Теперь вспомните, как это происходит в Украине. Также существуют определенные категории граждан, которые получают медицинские услуги бесплатно, это социально незащищенные слои населения, безработные, которые должны быть официально зарегистрированы, пенсионеры, беременные и дети в возрасте до 6 лет, больные сахарным диабетом, бронхиальной астмой, гипертонией, эпилепсией и другие. Эти категории имеют специальную медицинскую карту, которая дает возможность получить любое лечение в частной клинике или в государственной, бесплатно. Все расходы покрывает государство. Британские и украинские системы здравоохранения структурно мало чем отличаются, те же районные больницы, областные и республиканские могут различаться только названием, а по объему помощи почти не отличаются. Но на этом здесь совпадения заканчиваются, особенно когда речь идет об источниках и объемах финансирования, от которых, кстати, зависит объем помощи на каждом уровне. Первое отличие и, наверное, самое главное это то, что в Британии государство на здравоохранение выделяет от 9 до 11% процентов страны. В Украине это совсем другая цифра – 2,7% ВВП Украины. Второе отличие – почти вся медицина частная. Семейный врач General Practitioner GP ведет частную практику. Центров ПМСП, как в Украине, нет. Британский семейный врач обычно имеет частный кабинет над аптекой. Он оказывает помощь жителям своей зоны ответственности и всем, кто к нему обратился со всеми нозалгическими формами заболеваний в дневное время с 9 утра до 18. В нерабочее время с 18 до 23 часов и в выходные дни принимает и выезжает на вызов дежурный врач, один на несколько районов, называется такой врач-кэр-доктор. Возможен выезд врача на вызов ночью, но стоит это удовольствие с 18 до 9 утра следующего дня 65 евро. Если вдруг британец заболел, он обращается к семейному врачу. Стоит прием для условно здоровых и работающих примерно 45 евро, при минимальной зарплате в 1550 евро в месяц. Кстати, если врач хороший, то пациентов у него больше. Территориальное деление полностью отсутствует. Больной может в любое время изменить своего GP. Кроме того, если вдруг внезапно настигла болезнь больной не знает, что делать, в Великобритании существует колл-центр с единым номером, который всем известен и больной может получить консультативную помощь от медсестры-оператора по поводу дальнейшей тактики по лечению. В Украине такие колл-центры также уже существуют при центрах экстренной медицинской помощи, там врачи по телефону консультируют по различным медицинским вопросам. Аптеки работают только днем. Такого количества аптечных киосков как в Украине нет. Это объясняется очень просто, в больницах есть все необходимые лекарства, там выставит только счет за лечение. Тот, кто нуждается в лекарствах за пределами больницы, обязательно должен иметь именной рецепт от семейного врача на те или иные лекарства, потому что в аптеке лекарства можно получить только по именному рецепту. Никаких лекарств без рецепта. Никакой рекламы лекарств по телевизору. Отдельно следует сказать заведение беременности и роды. Напомним что материнство и детство находятся под защитой государства, поэтому все профилактические осмотры, лечение при осложнениях течения беременности, а также лечение детей до 6 лет, бесплатное. До 20 недели беременную наблюдает GP, только на 20 недели беременная попадает к гинекологу и проходит УЗИ. Если патологии беременности нет, дальше до 38 недели беременную ведет GP. С 38 недели гинеколог в этот срок решается план будущих родов. Сами же роды проходят по следующей схеме. В больнице рекомендуют следующее: после того, как отошли воды, рожениться необходимо принять душ, поесть и только через 5-6 часов после отхождения вод. Рекомендуют появиться народы, кстати сказать, собственным транспортом. В Украине не все так просто, как кажется. Так взять и сломать все не получится. Кроме того необходимо учитывать постсоветский менталитет большого количества граждан, которые уже достигли старшего и пожилого возраста, глядя на все это перспективы прорисовываются не совсем радужные. Кроме того 49 статей у Конституции Украины никто не отменял. Изменениям будут сопротивляться и сами врачи, потому что большинство ничего не хочет менять из-за боязни ответственности. Сегодня в Украине существует огромный дефицит врачей и общей практики семейной медицины. Чтобы обучить, или переучить, нужно немало времени. Здесь стоит и появятся те самые многомесячные листы ожидания, консультации или лечения за бюджетные деньги. А что делать с теми категориями населения, живущих за чертой бедности, которые не имеют доходов? Кто будет оплачивать ежедневную доставку лиц без постоянного места жительства в приемные отделения дежурных районных больниц, особенно в холодное время года? Очевидно, что опять мы – налогоплательщики. Ощутят на себе улучшение медицинского обслуживания от внедрения реформы только те, кто родится уже после внедрения этой реформы только при условии изменения системы финансирования здравоохранения на ту модель, где адресную помощь от государства получает пациент на свой банковский счет. Улучшение от внедренной реформы прежде всего сразу почувствуют врачи. В связи с тем, что за каждым лекарственным средством нужно будет обращаться к семейному врачу. Уважение и отношение к врачу радикально изменится. Кроме того, минимальные должностные оклады врачей будут составлять не менее 2,5 минимальных заработных плат за июль месяц прошлого года. Это восстановит утраченную социальную несправедливость и будет стимулировать врачей больше учиться, а не торговать на рынках. Давайте более детально познакомимся с основными тезисами будущего закона Украины No 6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств. Приносим извинения за скорость чтения. СТАТЬЯ 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ предоставления МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. В соответствии с настоящим законом государство гарантирует полную оплату согласно тарифу за счет средств государственного бюджета Украины предоставлению гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медицинских гарантий. За счет государственного бюджета Украины отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанные с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы других программ в области здравоохранения, обеспечивающих выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров Украины. Права и гарантия в сфере здравоохранения, касающиеся медицинского обслуживания, обеспечения лекарственными средствами, предусмотренные другими законами Украины для определенных категорий лиц, финансируются поддельным программам за счет средств государственного и местных бюджетов, целевых страховых фондов и других источников, не запрещенных законодательством. Дополнительные государственные финансовые гарантии предоставления медицинских услуг и лекарственных средств могут устанавливаться законами Украины. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут финансировать местные программы развития поддержки коммунальных учреждений здравоохранения, в том числе по обновлению материально-технической базы, капитального ремонта, реконструкции, повышения платы труда медицинских работников, программы местных стимулов, а также местные программы предоставления населению медицинских услуг, местные программы общественного здоровья и другие программы в здравоохранении. Статья 4. Программа медицинских гарантий в рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами, и лицами, которые нуждаются в дополнительной защите, полную оплату за счет средств государственного бюджета Украины необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением экстренной медицинской помощи, первичной медицинской помощи, вторичной, специализированной медицинской помощи, критичной, высокоспециализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Статья 6. Права и обязанности пациентов в сфере государственных финансовых гарантий. Пациенты имеют право на получение необходимых медицинских услуг и лекарственных средств надлежащего качества за счет средств государственного бюджета Украины, предусмотренных на реализацию программы медицинских гарантий, в поставщиков медицинских услуг, бесплатное получение информации от уполномоченного органа или поставщиков медицинских услуг о программе медицинских гарантий и поставщиков медицинских услуг по этой программе, которые могут оказать необходимую пациенту медицинскую услугу, возможности выбора врача-пациентам в порядке, установленном законодательством, предоставление врачам, третьим лицам права доступа к персональным данным и другой информации, содержащейся в электронной системе здравоохранения, в том числе информация о состоянии своего здоровья. Диагнозе, а также о сведениях, полученных во время медицинского обследования, при условии соблюдения соблюдении такими лицами требований закона Украины о защите персональных данных, получение от уполномоченного органа информации о лицах, которые подавали запросы о предоставлении информации, содержащейся в электронной системе здравоохранения о таком пациента, обжалование решений, действиям или бездействия поставщиков медицинских услуг или уполномоченного органа и его территориальных органов в установленном законом порядке, судебную защиту своих прав, обращение в Совет общественного контроля за действием или бездействием уполномоченного органа, иные права, предусмотренные законодательством. Пациенты обязаны. Предоставлять соответствующим предоставителю медицинских услуг достоверную информацию и документы, необходимые для получения медицинских услуг и лекарственных средств. Проходить профилактические медицинские осмотры в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны здоровья. Выполнять медицинские предписания врача и соблюдать правила внутреннего распорядка поставщика медицинских услуг. Выполнять другие требования, предусмотренные законодательством о здравоохранении. Статья 9. Порядок получения медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий. В случае необходимости в медицинских услугах и лекарственных средствах по программе медицинских гарантий пациент обращается к поставщику медицинских услуг в порядке, установленном законодательством. Пациент реализует свое право на выбор врача путем подачи предоставителю медицинских услуг Декларация о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь. Поставщикам медицинских услуг запрещается отказывать в тонети Декларация о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь ведения пациента, в частности, на основании наличия пациента хронического заболевания, возраста, пола, социального статуса, материального положения, зарегистрированного места жительства ИД. Д. Кроме случаев, предусмотренных законодательством. Предоставление медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, связанных с вторичной, специализированной, третичной, высокоспециализированной, палятивной медицинской помощи и медицинской реабилитацией осуществляется по направлению врача, оказывающего первичную медицинскую помощь или лечащего врача. При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лекарственные средства по программе медицинских гарантий предоставляются пациенту на основании рецепта врача аптекой, владелец которой заключил договор о рембурсации с уполномоченным органом. Статья 10. Основные принципы оплаты медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий. Для всей территории Украины устанавливаются единые тарифы оплаты медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских изделий, размер рембурсации лекарственных средств, предоставляемых пациентам по программе медицинских гарантий. При расчете тарифов и корректирующих коэффициентов базой для определения компонента оплаты труда медицинских работников является величина, являющаяся не менее 250% средней заработной платы в Украине за июль года предшествующего года, в котором будут применяться следующие тарифы и корректирующие коэффициенты. Париф на медицинские услуги, связанные с предоставлением первичной медицинской помощи, состоит из двух частей – ставки на оплату медицинской услуги и ставки на оплату диагностических услуг, в том числе лабораторных исследований. Таким образом, в случае принятия парламентом законопроекта номер 6327 украинцы получат абсолютно бесплатную экстренную медицинскую помощь, лечение у семейного врача, роды и лечение детей до 16 лет, а также лечение ВПУ вторичного и третичного уровня, паллиативную помощь, лечение инвалидов и пенсионеров а также больных некоторых групп заболеваний. Единую стоимость медицинских услуг по всей территории Украины независимо от формы собственности лечебных учреждений. Одинаковую, с точки зрения протокола в медицинскую помощь в учреждениях любой формы собственности в полном объеме. Финансовые гарантии государства оплаты оказанной помощи в лечебных учреждениях любой формы собственности. Получение необходимых для лечения лекарств, только по рецепту семейного или лечащего врача. Лечение ВЛП у вторичного и третичного уровня по направлению семейного или лечащего врача. В общем, если учесть тот факт, что законы уже приняты, можно заметить, что предлагаемые Комитетом парламента по здравоохранению мозом изменения очень похожи на британскую систему здравоохранения, только в Украине она блюдит с их слов полностью бесплатной. И вот здесь встает главный вопрос: откуда возьмутся деньги на обеспечение этих финансовых гарантий, если это госбюджет. То, как очевидно, что 2,8% ВВП Украины этого не хватит даже на оплату труда медработникам. Если это будет дополнительные сборы в бюджет под видом, например, обязательного медицинского страхования, то это будет говорить лишь о том, что государство переложило финансирование медицины на плечи населения. Но здесь опять нет гарантий того, что в медицинском бюджете как и в пенсионном фонде не образуется громадная дыра, в связи с девальвацией гривны или потому что деньги как обычно перераспределят куда-нибудь на более важные нужды. Вот об этом по самом главном пункте молчит сегодня МОЗ. Сколько еще украинцам ждать, пока новые изменения вступят в силу неизвестно, ведь на фоне жесткого клинчика комитета и МОЗа в они вошли вот уже несколько лет подряд, неизвестно. Времени неумолимо идет вперед, а украинцы болеют все больше и больше и сама система здравоохранения уже испытывает предсмертные ритмы. Если сейчас не предпринять радикальных изменений, может быть уже слишком поздно. Подписывайтесь на наш канал MC Украина и будете в курсе самых свежих новостей и актуальной информации не только об экстренной медицине. Для этого вам необходимо авторизироваться на видео сервисе YouTube и подписаться на наш канал из MC Украина. Ради вам сообщить о том, что у канала появился свой уникальный адрес emc Украина 1 Теперь наш канал найти очень просто. Смотрите ссылку на экране.